Mm. <music>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 на просторах Советской России. И один из эпиграфов к этой книге, это мой собственный эпиграф, называется ⁇ Сражаются идеи, а погибают люди ⁇ Кристина Виолетта Басова, News.